запись прошла. Хочу вам напомнить, что у нас по средам каждую неделю идет группа здоровья коррекции веса, то есть вебинары именно по группе здоровья и коррекции веса. Кто еще не знает, может быть, да, и своих новичков, а также сами, да, кто заинтересован именно в своем здоровье, кто-то может быть также в коррекции веса, да, кому-то нужно в большую, кому-то в меньшую сторону вес подкорректировать. Ждем вас по средам в вебинарах, таких вот специально тематических. Так что имейте это в виду. И тема у нас сегодня – супермаркет, выбираем продукты. Напишите, пожалуйста, в чате, кто из вас, у кого из вас было такое, что вы приходите в супермаркет за чем-то одним, а уходите с двумя пакетами. Если такое было, поставьте плюсики. И поставьте минусы те, у кого всегда вот четко я иду только за этим, я покупаю действительно только то, что надо. А пока вижу только плюсики, да? У меня тоже такое бывало часто раньше, когда я ходила в магазин. Сейчас у нас... Я как-то больше люблю ходить в большие магазины, не в маленькие. Сейчас их, в принципе, мало осталось, да? А в супермаркеты, когда я сама себе, можно сказать, хозяйка в магазине, да, иду, беру то, что не надо, а не когда я там прошу продавца, достаньте мне это, достаньте мне то, подайте мне это. Кстати, это очень удобно, да, тем, что мы можем всегда посмотреть срок годности товара и взять именно действительно свежий продукт. И не так, как в обычных маленьких магазинчиках, да, лежит, и ты не знаешь, какого числа этот продукт. Давайте уже начнем эту тему, да, и мы сегодня с вами поговорим о ловушках, какие нас с вами поджидают на просторах супермаркета. Ну, вижу, да, вы пишете всегда соблазн, всегда покупаем больше, чем нужно. Мы ну, поэтому будем учиться правильно ходить в магазин <laughs> и будем учитывать те ловушки, которые для нас специально маркетологи разрабатывают, чтобы мы с вами ходили и покупали больше, чем нам нужно. Вообще, вы знаете, вот такая психолог... это психологами изучена, да, и зайдя в любой супермаркет, всегда будет вход справа. И вот даже сейчас представьте, да, те супермаркеты, в которые вы ходите, всегда начинается обход магазина с правой стороны. Это у нас так, у нас левостороннее движение, да, в России, и мы привыкли всегда с правой стороны ходить, да, ну, ездить, ходить, и поэтому в супермаркете тоже так же. Мы идем всегда с правой стороны, и это сделано для того, чтобы мы специально дошли до нужных нам продуктов и купили по пути больше, чем нам надо. Вот заметьте, да, что справа вы заходите, там обычно какая-нибудь бытовая химия, не совсем нужные продукты, а вот те жизненно важные продукты, как молоко, хлеб. А творог, сметана, там мясо, да, оно всегда находится с левой стороны, в самом конце магазина. То есть, чтобы мы до них дошли, нам нужно обойти практически весь магазин. И этот лабиринт, это ловушка номер один, которая специально разработана маркетологами, и вы хочешь, не хочешь, обойдете весь магазин, пока вы доберете до своих фруктов, да, которые вы хотите купить на самом деле, молочку, там, хлеб и так далее. То, зачем вы пришли, действительно. Поэтому учитывайте это и. Для того, чтобы не покупать лишнего, если вы ну, не готовы к тому, чтобы покупать лишнего, да, а просто либо сразу сворачивайте налево, <laughs> заходя в магазин, либо можно через кассы иногда пройти. Да? Когда кассы открыты, мы можем зайти с левой стороны и идти туда, куда нам надо. Да, вот в чате пишут, что никогда внимания на это не обращали. На самом деле это так. Ловушка номер два. Это принцип паровоза, принцип сопутствующих товаров. То есть, когда вы покупаете, например, чай, да, рядом обязательно будут сопутствующие товары, как печеньки, конфетки, шоколадки. Они всегда располагаются рядышком с чаем. Ну или там, например, что еще может быть? Вы покупаете какие-то булочки, хлеб, там рядышком кексики, пироженки. Да? То есть сопутствующий товар. Если кто-то покупает там... А, надеюсь, что мы не покупаем пиво, да, но, ну, например, такой хороший, а, всегда есть чипсы, сухарики, какие-то сушеные рыбки, да, а, это тоже сопутствующие товары, то есть, мы набрали больше орешки, киреечки, да, и так далее. Вот, поэтому на это тоже не видитесь. имейте в виду, что это, в принципе, пустые продукты, которые нашему организму абсолютно не нужны. Вот. Углеводы, да, и поэтому тоже на это обращайте внимание, не попадайте на эту ловушку. Ловушка номер три. Возможно, вы тоже как бы об этом не задумывались, но я точно знаю, что вы это замечали. В любом супермаркете всегда играет музыка, и причем она каждый день там одинаковая. Я не знаю, как там вообще работают продавцы, они, наверное, уже это для них как, как в утробе матери ребенок лежит, да, шум сердца слушает, так и для них это такая же музыка родная уже становится и маркетологи опять же ставят ну, специально придумали да это если вы идете в магазин утром то там музыка будет более ритмичная более быстрая потому что утром люди такие еще не выспавшиеся и чтобы их похудить к по покупкам, нужна такая более энергичная музыка. Если вы идете вечером, там будет такая более спокойная уже музыка, чтобы вы никуда не торопясь, после работы, расслаблены, как можно дольше, находились в магазине, как можно больше купили. Вот, поэтому тоже пойдете вчера в магазин, на это обратите внимание, когда вы идете. Если вы идете днем, музыка будет более такая быстрая. Если вы идете вечером, музыка будет более медленная. Расслабляющее. И ароматы, что касается ароматов. да, Не думайте, что когда вы идете в магазин и проходите мимо хлеба, или мимо тортов, или мимо колбасы, это пахнет именно тем, что там продается. Вы можете заметить, что где-то в уголке, наверху, очень-очень высоко стоят такие специальные штучки, которые распыляют эти ароматы. И на самом деле мы с вами очень часто покупаем именно ароматы. Когда мы идем мимо копченой курицы, например, да, или копченой там, колбасы, или а, курицы-гриль, мы покупаем с вами ароматы. То есть специально распыляются вот такие вот шиколки стоят, и периодически они обновляются, пшикают, и мы с вами покупаем вот эти вот запахи. То есть это вызывает у нас аппетит и когда вы идете на голодный желудок в магазин после работы, да, вы действительно покупаете запахи. Вы покупаете не то, что вам надо, а покупаете, потому что вы хотите есть. Это все знают, опять же, маркетологи, это все на психологии завязано, да, и поэтому тоже на эту ловушечку не попадайтесь. Следующее. Детские полки. Но ну, это вообще отдельная тема, да, я думаю, вы все замечали. И детские полки, они находятся всегда на уровне детских глаз. Начинается мам, купи, пап купи, мам, это хочу, это хочу, да, и специально стоят детские товары на уровне, куда могут дотянуться дети. То есть вы же не будете в магазине ребенку, ну, хотя есть такие, да, тоже, мамочки, что положи, у нас нет денег, да, и так далее. Надеюсь, что мы не из, этих, не из их числа, да, но действительно бывают такие вещи, которые мы ну, вообще не нужны, и ну, все равно их на уровне детских глаз ложат. Поэтому либо идите в магазин без детей, чтобы не было лишних покупок, либо будьте готовы к тому, ну, как-то обходите да, эти места с детскими полками, либо будьте к тому, что будут дети у вас просить, и вам придется что-то им купить, чтобы они успокоились. Следующая ловушка – это всякие акции, распродажи, скидки – а, ну, обращайте внимание, просто мы, у нас мозг так устроен, да, когда мы видим желтый ценник, мы все, желтый или красный ценник, да, но в основном желтый, акции пускает. у нас все срабатывает, мы не смотрим, сколько там скидка, вот посмотрите, здесь скидка буквально там полтора рубля, да, а мы кидаемся на них как не знаю на что, поэтому внимательно смотрите, какая скидка, действительно ли она стоит того, чтобы покупать, там, накупать. Целые корзины этих продуктов, может быть, иногда ненужных. Да? Вот. И еще в список этой ловушки также входят рекламные акции, которые проходят в магазине. Бывает такое, например, попробуйте там нашу новую колбасу, да, стоят нарезки и так далее. И потом вы идете, покупаете это все. Хотя, может быть, вообще вы не собирались покупать колбасу. Вам просто дали попробовать, вам понравилось, сказали, вон там вот, купите, да, вот вы можете здесь сразу приобрести, и вы идете, покупаете. Вот, поэтому это все ловушки, уловки, и не попадайтесь на них. Смотрите внимательно выгоду. Действительно, это того стоит. А ловушка номер 6. Это уже, знаете, из раздела, может быть, даже не то, чтобы ловушек, а из раздела того, как нас обманывают в магазинах, старому товару дают новую одежку. Вот здесь вы на примере даже видите, что здесь сыр другой. Сначала это был сыр э «Маздомер», да, а потом пармезаном он стал. Нормально? Вот, то есть, э, здесь, конечно, когда вы берете такой сыр, который уже нарезанный лежит, да, ну, вы не угадаете, может быть, его просто могут, ну, переупаковать, не так, как вот здесь вот прям наклеили сверху, это уж совсем наглость, да, но бывает такое, что, конечно, э, режут, а не тот сыр не по той цене продают. Просите, чтобы вам порезали именно вот из целого блока сыр. Ничего страшного в этом нету, вы хотите действительно свежий сыр купить, поэтому вот такой вот вам такой совет. Такой действительно бывает. Еще бывает такое, когда м -м, сыр нарезали давно, например, да, а срок годности там уже у него вышел именно нарезанного, и они заново клеют такое же название, точно, ну может быть это и есть тот же самый сыр, но просто они срок годности таким образом продляют. Следующая ловушка номер 7 – это золотые полки. То есть Это о том, какие махинации нам опять маркетологи приготовили, которые связаны с выкладкой товара. Мы всегда покупаем продукты, которые находятся на уровне наших глаз. То есть 40% продаж – это те продукты, которые находятся на уровне наших глаз. И специально на этот уровень выкладывают самые дорогие Продукты. Даже если вы пойдете на те полки, где продаются молоко, ну, молочка, да, то же самый хлеб, ну, вот, нужны действительно продукты, за которыми вы пришли, то обратите внимание, что на этих полках будут самые дорогие продукты. А если вы чуть ниже опуститесь, да, вам просто присесть, там уже будут продукты подешевле. А может быть, это будут не такие известные марки, которые, реклами... которые не рекламируются по рекламируют магазин по телевизору. Да? Но это будут не менее качественные товары, но маленечко с низ, более низкой ценой. Вот. Ну, видите сами на экране, да, 10% продаж совершается с полок, который находятся на уровне шляп. Это очень высоко, да? На уровне рук, то есть это низко, да, вам придется маленечко нагнуться 30% продаж, и на уровне ног, когда вам придется присесть, всего лишь 20% продаж. То есть, таким образом, имейте в виду, что немножечко присесть, немножечко вверх голову поднять, да, и там вы найдете товары либо с более свежим сроком годности, если там такой же товар находится, да, либо с немножечко другой ценой, чуть подешевле. Обращайте на это внимание. И то же самое касается срока годности. Всегда, абсолютно всегда вперед выкладывают товары уже с истекающим сроком годности. Ну, или самые старый, можно так сказать, да, если вы чуть-чуть руку туда, в глубину засунете, я всегда так делаю, то там вы найдете более свежий товар. Например, кефир, молоко, когда покупаю, я всегда сразу руку туда вглубь сую, и там всегда сегодняшний продукт. Дальше, следующее. Так, что-то у меня не переключается. Сейчас. Ловушка номер восемь. Ну, это не ловушка, опять же, да, это, э, ну, такое, знаете, как иллюзия доступности в том плане, что, помните, раньше, да, когда был дефицит продуктов, когда вставали в 5 утра и шли занимать очередь за молоком, это при СССР было, да, родители, наверное, у кого-то помнят, кто-то сам стоял так в очереди, и, ну, это было такое прям, ну, это был дефицит реально. А сейчас идешь по магазину, и опять же, на психологическом уровне срабатывает, что я могу скупить себе все, я могу протянуть руку, взять это, и это будет уже моим, да. То есть нет такого дефицита, и ты видишь вот это разнообразие, и просто ты выбираешь все, что твоей душе угодно, да. Поэтому, опять же, берите только то, что вам надо, а не так, что он все есть, бери не хочу, да, вот так вот. Это опять же срабатывает э, такой вот психологический фактор. А самое такое последнее, да, э, что нас поджидает в магазине, это когда мы уже продвигаемся к кассам, там идет, там у нас ждет, собственно, касса. Это самая последняя ловушка, она называется «опасные кассы». То есть, когда вы стоите в очереди э, и на кассе там продаются такие всякие шоколадки э, леденцы, жевачки и тому подобные мелочи, да, всякие разные, вы волей-неволей стоите, пока вам делать нечего, разглядываете, там газеты могут также, журналы всякие стоять, да, и вы, ну ладно, возьму, что там, мелочь стоит копейки, а, ну опять же, это ненужные траты, в принципе, это опять же те же самые углеводы, нам не ненужные, да, неполезные для нашего организма самое главное. Вот, поэтому... Стоите, когда на кассе, лучше берете в руки телефон и работаете в интернете, <laughs> если там большая очередь. Вот. Избегайте от этих ненужных трат на кассе. Теперь по поводу того, на что стоит обратить внимание, когда вы ходите по магазинам. Если вы покупаете молочные продукты, то берите продукты, которые с маленьким сроком годности. Не покупайте вот эти вот в картонных упаковках модное молоко, да, там продается вот в коробках. У него срок годности бывает полгода. Разве это нормально, как вы считаете? Это, естественно, ненормально. То есть это не натуральное молоко 100%. То есть срок годности нормальный у молока, у действительно хорошего молока, это 5 суток. Все. Если срок годности больше, то это уже не молоко, это уже смесь чего-то с чем-то. Если это сметана, то 7 суток. Если масло, 10 суток. Конечно, такого масла сейчас не найдешь. Мы, естественно, берем то, которое там 2-3 месяца хранится, но тем не менее. Да? А сейчас тоже, опять же, у нас а, только в крупных городах, я знаю, есть такие, а, например, кефир, молоко продаются в стеклянной таре. Я вот когда была у сестренки в Екатеринбурге, мы покупали там такой вкуснючий кефир. А именно в стеклянной таре он был. Это просто было нечто. Это было, как вот мы, когда маленькие были, в стеклянных бутылках продавали кефир с целлофановой такой крышечкой. И вот это был вкус из детства. Сейчас вот она живет в Екатеринбурге, большой город. Да, там такие продаются. У кого есть такая возможность, кто живет в больших городах, да, покупайте, вот не жалейте на свое здоровье, такие вот вещи покупайте. Они действительно, конечно, подороже стоят, чем обычный кефир там или молоко. Но оно того стоит. Ну, причем эти бутылки потом они же не выкидываются. Да, можно там соки какие-то делать, закрывать. Ну, это сами уже придумайте. И если вы покупаете молоко, то э, или там, например, масло или э, кефир, смотрите, чтобы было сделано из цельного молока. То есть если написано на упаковке цельное молоко в составе, да, то это хороший продукт. Если написано нормализованное молоко, это значит, что в него добавлен жир. Если написано гомогенизированное, то добавлен измельченный жир. Если написано рекомбинированное, то туда добавлено вода, сухое молоко и масло еще к тому же. Ну, это вообще продукт какой-то молочный получается. И восстановленное, это, ну, соответственно, из сухого молока сделано, да, откуда 8, на 80% удаляют влагу. Поэтому старайтесь брать молоко, которое, на котором составлено написано цельное молоко. Такое молоко есть, его очень много. Поэтому не думайте, что это прям такая редкость. Оно есть даже в деревнях. Ну, в деревнях свое молоко, наверное, говорит, но в таких маленьких населенных пунктах оно есть. Если вы покупаете хлеб, старайтесь покупать все-таки упаковки. Да? Это касается супермаркетов. Потому что супермаркеты, ну, сейчас, в принципе, не продают без упаковки. Вы поняли, да, почему? Потому что все будут трогать, щупать. Вот у нас, например, в Магните продают булочки без упаковки. Ты можешь там взять щипчики специальные, да, этими щипчиками наложить себе в пакетик. Но я что-то не рискую их брать, потому что мало ли кто там их уже руками потрогал, <laughs> нечистыми, да. Поэтому такие вещи лучше не берите. Берите целлофаны упаковки. упаковки. И э, очень полезно именно румяные изделия. Вот, кстати в румяных продуктах, то есть у которых корочка даже может быть подгорела слегка, да, они более полезны, чем светлые продукты, потому что в них, в этой корочке подгоревшиеся, содержатся антиоксиданты, которые продлевают нашу молодость. Казалось бы, да, вроде бы наоборот, а на самом деле вот так вот. Если вы покупаете масло, то это касается подсолнечного масла, да, имейте в виду, что ну, вы знаете, наверное, да, что рафинированное масло оно без, осадка, рафи... рафинированное без осадка, не рафинированное с осадком и с хорошим таким приятным запахом. Да, натуральное масло выжитое. А берите именно холодного отжима. Это... Оно сохраняет все полезные вещества, когда холодным отжимом готовится. И запомните, что рафинированное масло мы используем для жарки, тогда не выделяются вот эти вот токсичные вещества при жарке, а нерафинированное масло мы заправляем в салаты. То есть если вы будете жарить на нерафинированном масле, вы просто столько токсинов в себя будете вкладывать, да? А если наоборот не будете его нагревать, да, заправлять салат, это будет очень-очень полезно. Поэтому имейте это тоже в виду. Что касается мяса. Я не знаю, как вы, да, но я не покупаю мясо в супермаркетах. Мы берем всегда на рынке, но не во всех городах есть такая возможность купить свежее мясо. Вот вчера зарубили, да, сегодня привезли там, с деревень. А многие, кто живет в крупных городах, покупают в магазинах. Да, их там неизвестно, может быть, чем-то колят. Надеюсь, что все-таки берем нормальное мясо. Но есть такое тоже. А, и Никогда не берите мясо, которое хранится где-то там в непонятном месте, да, оно должно храниться в нулевой зоне, то есть там, где температура воздуха около нуля, то есть охлажденное оно должно быть, не замороженное, а охлажденное, потому что если будете покупать замороженное мясо, э, ну, это непонятно, когда оно вообще было, да, зарезано Зарубленное. Ну, в общем, сами поняли, я думаю, да, у мяса должен быть обязательно красный цвет. И э, сколько хранится мясо в замороженном виде у вас дома, да, а свинина это максимум полгода, курица максимум 8 месяцев, говядина максимум 1 год. Ну, это, наверное, кто живет в деревнях, э, есть возможность купить сразу там большую тушку, да, <laughs> заморозить ее, тогда действительно намного хватит. Ну, мы покупаем понемножечку. Она может оказаться, да, Олеся пишет 30-летней давности, действительно, то есть заморозили там, и как новенькая лежит. Дальше, что касается рыбы. Покупайте только свежую или охлажденную. Это, конечно, редко сейчас у нас в магазинах, да, потому как в основном привозят замороженную. Но если есть такая возможность, берите именно свежую или охлажденную. Свежая – это та, которая даже бывает в магазинах, плавают в пруду, да, там специально а вам достают ее, вот, живую домой – несете, или охлажденную, ну, максимум. Как правильно выбрать рыбу? Смотрите на плавники, чтобы они были, чтобы они сохранились, да, если они нормальные, целые, не потрепанные какие-то, да, то это хорошая рыба, чтобы чешуя была крепкой, не отходила, не слазила. Ярко-красные жабры, значит, рыбы свежие, и выпуклые глаза. Если глаза мутные у рыбы, или там где-то они там уже все Внутри, внутри, далеко-далеко, их почти не видно, рыба уже все, начинает тухнуть. И если вы видите, что рыба продается в вакуумной упаковке, это говорит о том, что в ней есть консерванты, потому что а, ну, такую, просто так рыбу в вакуумную упаковку не, не суют, можно так сказать. Дальше, по поводу крупы. Покупайте, старайтесь неочищенную крупу, потому что она полезнее, чем очищенная. Мы как любим? Мы любим, чтобы было красиво, да? А на самом деле правильная еда, она наоборот, ну, может быть, не так красиво выглядит, да? Но полезная еда, она действительно должна быть такая вот неочищенная и сохранять в себе все необходимые витамины, которые в ней есть. А когда она очищенная, она уже, значит, без витаминов, без полезных микроэлементов, которые в ней должны быть. Старайтесь брать прозрачную упаковку, чтобы вы видели, что там содержится, да? то есть какого цвета, какого вида. Ну, понятно, да, если вы видите, что там содержится, вы можете сделать выводы, надо оно вам или не надо. И не быстрого приготовления. То есть если продукт быстрого приготовления, то о чем говорит? О том, что все полезные вещества из него уже выпарились, когда его... Потому что если это быстрое приготовление продукт, его уже приготовили до вас, и вам остается его доготовить. А если его уже приготовили, то полезные вещества из него уже улетучились большинство да, при термической обработке. А когда вы еще там, например, кашу быстро приготовленную берете, вы кипятком заливаете и просто едите клетчатку. Никаких витаминов, минералов там не остается. Поэтому я вам в конце покажу... Как бы пример да, вот этих вот продуктов они на самом деле дешевле, чем те которые нам нравятся нашему взгляду в красивых упаковках коробочках да, на самом деле ничего полезного там нету не остается и стоит дороже. А по поводу фруктов, я думаю, здесь я для кого открытия не сделаю. Нужно покупать фрукты, которые желательно произрастают в вашей местности. То есть не импортные, да, там персики, а именно наши родные яблочки. <laughs> вот. Если у фруктов толстая кожура, то радуйтесь. Иногда бывает, мы покупаем апельсин, да, и там кожура толстая. Мы говорим, блин, капец, там столько денег отдала за кожуру. Лучше радуйтесь, потому что через кожуру меньше пестицидов проходит, а пестициды могут поступать и во время, когда их обрабатывают, когда они растут на деревьях, да? и также, когда их везут, их там, например, яблоки воском натирают, да, чтобы они красивые лежали, наш взгляд привлекали, поэтому чем толще кожура, тем лучше. И сезонные фрукты лучше брать в сезон. То есть арбузы зимой смысла нет покупать. И сейчас еще рано, у нас уже стали продавать, но еще рано покупать. То есть в конце августа примерно начинаем есть арбузы дыме. Если не хотите, есть арбузы, которые там накололи уколами. Дальше. Теперь подведем итоги, да, правила удачных покупок. Что нужно? Учитывая, когда вы идете в магазин, чтобы купить именно то, что вам нужно, а не что-то лишнее. А, учитывайте время покупок. А, это касается либо это дневное, либо вечернее время. Да, я вам говорила, что если вы идете днем или утром, то в магазине ставят более быструю музыку, там меньше народу. Соответственно, вы под быструю музыку быстрее пройдете магазин. Вы не будете ходить под медленную музыку, как вечером, да, такие вальяжные, никуда не спеша, и брать, набирать большое количество продуктов. Вы возьмете только то, что вам надо. И не будете стоять в очередях на кассе и покупать лишние продукты на кассе. А также выбирайте будние дни, а не выходные. Вы сами знаете, что творится в выходные в магазинах, в супермаркетах. Да? Там огромные очереди, куча народу, создается такой ложный дефицит, кажется, что надо все взять, успеть по поводу компании, с кем вы идете, либо идите одни, либо, по крайней мере, без детей. Ну, или идите с теми, кто, как это сказать, по щепетильнее вас, может быть, да, то есть бывает такое, что идешь с подружкой, да, она накупает там целую корзину. И конфетки, и шоколадки, ей там все надо, да? И вы на нее смотрите думаете, а, ладно, я тоже себе возьму. Вот чтобы такого не было, берите такого человека с собой, который не покупает всякие гадости. Ну или просто идите одни, или там с мужем, с женой, да, без детей, чтобы не было лишних трат. Также учитывайте те ловушки, которые мы с вами сегодня рассмотрели, и составляйте список необходимых продуктов. Список это одно, да, когда вы прям пишете себе по очереди, что вам нужно купить. И также бюджет учитывайте в том плане, что не берите с собой много денег, берите столько, сколько вот вы написали список, примерно посчитать, сколько это будет стоить, и взяли с собой столько денег плюс там 200 рублей, например, вот, чтобы не потратить больше. И все, денег нет, не потратишь больше, это 100%. А теперь поговорим о том, чем заменить вредные продукты или как сэкономить. Да? Посмотрите, начнем с самого популярного, наверное. Да? Напишите, пожалуйста, в чате плюсики, кто из вас до сих пор покупает колбасу. И минусы, кто не покупает. Минусы вижу, молодцы. Еще раз давайте, кто покупает колбасу, ставим плюсики, кто не покупает, ставим минусы. Еще минусы. Олеся покупает, но не ест. Муж, наверное, ест, да? Раз покупает для кого-то же. А, знаете, мы когда вели у нас в городе группу здоровья, коррекции веса, у нас была одна девушка худеть приходила. А для кошки покупаем, кто-то пишет редко. И вот у нас была девушка одна. И когда мы вот эту тему проводили у нас в офисе, мы стали считать, да, сколько мы тратим на колбасу, как бы вот сколько она стоит, да, смотрите. Это, во-первых, самый доступный продукт, да? Почему люди ее покупают? Ну, во-первых, вкусно. Во-вторых, сделал бутерброд, вроде перекусил, уже есть, не хочется. Да, и можно и утром, днем, и вечером поесть, можно на работу, можно на природу с собой взять. Ну, популярный продукт, да. Вот. Поэтому, как бы, такой очень Продаваемый, я бы так сказала, продукт. Но не все знают, что мясо в колбасе на самом деле содержится до 1%. Все остальное, это лучше даже не вникать, что там содержится, вы почитайте состав. Либо это какое-то соевое мясо, за да, которое не стоит таких денег. И люди почему-то все-таки продолжают покупать. Да, и мы уже не говорим о том, что в них содержатся красители, всякие усилители вкуса, нитраты и так далее. Да? И вот средняя стоимость килограмма колбасы – это 200-250 рублей. Это еще такая обычная колбаса, не дорогая. И вот когда эта девушка, про которую начала говорить, да, мы стали спрашивать, кто из вас покупает колбасу, она говорит, мы покупаем у нас вот такой вот большой пачки колбасы с жиром, с жирком, как мы всегда покупаем, у нас на 2-3 дня хватает. Вот такой вот большой. Мы, говорит, с мужем едим ну, можем вот такую вот пачку на 2-3 дня, максимум нам хватает на 3 дня. Мы были в шоке, когда мы посчитали, сколько у них денег уходит на эту колбасу, а они покупали по 400-500 рублей колбасу, и мы сравнили, сколько бы они мяса могли покупить на эти деньги, да, то это было, у нее просто был шок, сколько они денег просто тратили на такой вредный продукт. Вот это анекдот в тему, да? Мама, а мороженое полезнее, чем сосиски? Сынок, сейчас даже покурить полезнее, чем сосиски. Поэтому такие, ну это вообще ненужные, нездоровые продукты. Я не знаю, мы раньше тоже ели, у нас было в холодильнике сосиски, колбаса, мы там их жарили с яичницей и варили, и просто так ели. Я сейчас просто не понимаю, как мы это вообще все ели. Мы уже лет 6-7 не едим, как у Беланс у нас появился, и у нас нету этих продуктов в холодильниках, ни у меня, ни у родителей, ни у наших близких родственников, ни у кого нету этих продуктов, я на них просто не могу смотреть. <laughs> и чем можно заменить, да? Естественно, мясом. То есть вот, ну, я только что говорила, да, сколько мяса можно на эти деньги купить. То есть средняя стоимость одного килограмма мяса тоже 250 рублей, как и колбаса. Только единственное, здесь вы покупаете... А действительно мясо, там покупаете смесь вообще непонятно. И сколько разных блюд можно приготовить из мяса. Представьте только, да, вы купили, заморозили мясо, сварили супчик, приготовили гуляш, там, мясо по-французски, еще что-то, да, то есть очень много блюд можно приготовить, а не просто вот эти бутерброды с колбасой. И к тому же, естественно, мясо – это белок, да, который нам необходим как строительный материал. И желательно его, конечно, не жарить, а варить, парить, тушить. То есть, чтобы, опять же, хоть и мясо, да, хоть и белок, но в жареном виде он, если много жареного мяса употребляется, да, то он влияет на сердце и не лучшим образом. Поэтому варим, тушим, парим, запекаем. И... Экономим таким образом, что покупаем мясо, а не колбасы. Копченая курица. Раньше тоже много покупали ее, идешь, мы работали раньше в офисах, идешь с работы, голодный, заходишь в магазин, а там пахнет курочка гриль, естественно, идешь покупаешь эти запахи, а курица-гриль, на курицу гриль, точнее, пускают самые старые курицы. То есть те, которые уже начинают портится, и их просто сильно маринуют в специях, и чтобы не было запаха, чтобы она не разваливалась, и быстренько в гриль, таким образом продают старый, ненужный товар. Это я вам говорю процентов потому что это из, можно сказать, вторых уст. У меня подружка моя очень близкая работала в магазине, как раз-таки продуктовом в сети, пятерочки или монетки, не помню. И она эти курицы мариновала и делала. Вот, она говорит, никогда не покупайте. Ну, средняя стоимость одного килограмма копченой курицы или курицы, говорит, 150 рублей. И, соответственно, свежая курица стоит точно так же. Ее, опять же, можно не целиком приготовить сразу, да, ну, смотря какая семья. Можно на несколько разных блюд использовать, можно бульончик сварить, можно запечь, можно потушить, ну, сами знаете, да, что нужно сделать из курицы. Опять же, это тот же самый белок, и опять же, если вы жарите, то избавляйтесь от шкурки, потому что в шкурке... С... Как бы скапливаются при жарке все самые токсичные вещества. Ее лучше выбрасывать. Она, конечно, вкусная. Я все понимаю, да. Самая вкусная. некоторые говорят, это шкурка поджаренная. Но там самые-самые токсины склад собираются. Следующее. Газированные напитки. Сейчас лето, да. Это особенно актуально. Мы сами идем по улице в жару, покупаем. Наташа так пишет. У нас Эпиднадзор запретил продавать в супермаркете курей, грильзи. А вот нас классно, да, у кого запретили. А у нас продают полно. У нас даже есть специальные киоски, которые продают курицу гриль. Итак, по поводу напитков, да, мы идем сами в жару, покупаем, попить охота, да. На самом деле, то, что мы с вами покупаем газировку, это никогда не утолит вашу жажду. Газировку невозможно утолить жажду, только водой. И только задумайтесь, да, в, одной, в одном стакане газировки содержится в среднем в среднем, 8 ложек сахара. Это просто убийственно, да, убийственная доза. А потом спрашивается, откуда у нас сахарный диабет у детей, да? Понятно, откуда сахарный диабет у детей? Потому что мамы покупают газировки. Всякие пепси-колы, спрайты и так далее. И средняя стоимость газировки 1 литр, если посчитать, да, в среднем между там обычным Буратино и Кока-Колой дорогой, да, это около 45 рублей. Это на 1 литр я взяла. И какая замена? А, вот посмотрите сначала, да, сколько сахара в каждом напитке. Это вообще ужас просто. И какая замена? Это, естественно, вода, потому что только вода может утолить жажду. Она можно сказать, бесплатная, если вы возьмете ее дома в бутылочку. Я всегда наливаю с тобой бутылочку, примерно как девочку сейчас в руках держит, такую бутылку всегда беру с тобой. Я ее выпиваю за одну прогулку. И действительно, это жизненно необходимый продукт для нашего организма. Да? Но если вы будете даже покупать его в магазине, то вы 20-30 рублей она стоит, да. Ну, Олеся пишет, что у меня сын говорит друзьям, я не пью лимонад, мама говорит, что это не полезно. Вот пока я помню, по поводу детских полок, да, когда дети просят у вас что-то в магазине, купи-купи, там, всякие, бывают же, чупа-чупсы, конфетки, ну, всякие всякие такие маленькие безделушки, неполезные, соответственно, да. Мне это, как-то рассказала Юрия Еготина, наш партнер, да, все знаете, у нее дочка маленькая, сейчас 4 годика. Она говорит, а я, говорит, не покупай дочки. Это я говорю, ну как она тебя просит? говорю ты как не покупай, что ты ей говоришь? Она говорит, а я ей говорю, что это для собачек корм. И она говорит, меня не просит. Представляете, да, ребенок думает, что это корм для собачек, поэтому она не просит. Поэтому возьмите на заметку, мамы молодые, да, у кого дети маленькие. Вот. дальше. По поводу сладостей. Ну, естественно, как бы из них, да, все любят. Покушать вкусненькое. Мы раньше тоже без них жить не могли. У нас, честно говоря, на нашу семью. Родители у нас особенно не ели там сладкое, но мы с сестренкой, когда жили вместе, мы покупали... Ой, это было просто ужасно, конечно. Мы покупали вот такой вот мешок, 2-3 килограмма. Это были всякие печеньки с начинками. Это не были обычные крекеры. Это всегда были печеньки с начинками, там... Орешки с вареной сгущенкой, еще какие-то там чуть ли не полупирожные. И у нас этот мешок, 2-3 килограмма, хватало на 2-3 дня. Мы очень любили поесть вот эти вот сладости с чаем и жить без них просто не могли. И только когда Wellness появился, где-то через полгода-год, наверное, мы просто перестали вообще их есть. Причем это произошло незаметно. У меня мама потом как-то сама спросила, Женя, вы заметили вообще, что ты перестала покупать вот эти печеньки. Когда только она меня спросила, я только это поняла действительно, потому что организм перестал требовать вот эти вот ненужные углеводы. Ну, не будем углубляться впоследствии, да, когда мы с вами кушаем сладости, это и диабет, и ожирение аллергии кариес, это понятно, и вот средняя стоимость одного килограмма конфет около 150 рублей, это если взять разные, да. И, соответственно, чем можно заменить? Это фрукты, сухофрукты. Вообще в день, вы знаете, да, что человек должен съедать около 500 грамм фруктов. Мы можем съесть 200 грамм печенья конфеток, да, но мы не съедаем фрукты. Какой там, может быть, одно яблочко в день съедим или один бананчик, и все. А должны 500 грамм фруктов. И если взять среднюю стоимость одного килограмма фруктов, это если вот набор, да, один банан, киви, апельсин, это выходит 80 рублей, гораздо дешевле, чем килограмм сладостей. А, Олеся пишет, что я никак своих не отучу от вкусняшек к чаю, да, это потому что а, еще пока вы не наелись wellness. Это 100%, потому что когда мы стали каждый день кушать коктейль, организм перестал требовать. То есть я говорю, я сама не заметила, как я перестала кушать, покупать эти сладости. Это я делала не специально, я ела коктейль, чтобы перестать кушать сладости. да? Это получилось само собой. И а, еще классная замена – это наши батончики. Да. А, стоимость упаковки по дистрибьюторской цене, по нашей, да, это 872 рубля. Да, недешево, я вам скажу. Один батончик выходит 125 рублей. А, при, но при этом мы сами зарабатываем баллы бонуса, да, 24 балла. А, и а, это... Очень классный состав, это три белка, это белок горошка, белок молока и белок сои, плюс клетчатка, да, плюс ягодки, то есть это очень полезные, полезная замена. И это не только сладость, да, но и перекус хороший в дороге, на учебе, на работе, также это хороший помощник на тренировке, его можно съедать прямо перед тренировкой, во время после тренировки то есть он поддерживает стабильный уровень энергии потому что содержит медленные углеводы. И можно даже при диабете, потому что не повышает уровень сахара в крови. А у нас диабетики очень любят сладкое. да, Вы все знаете, у меня вот бабушка, у нее диабет, и она постоянно, как маленький ребенок, там, смотрит, чтобы мы не заметили, как она конфетки лопает. Поэтому это очень выгодно. Настя пишет, да, что моя дочь коктейль не хочет, а сладости лопает. Настя, это опять же от тебя зависит, как от мамы, как ты это преподнесешь. Ты должна сделать так, для... это ребенок, да, как ты преподнесешь, так оно и будет. Поэтому не покупай сладости и все, да. И сладости должно быть, значит, только полезные сладости. Фрукты, сухофрукты, батончики, коктейль, да. Со временем ребенок у тебя приучится, поэтому это же... Ребенок у вас в семье заведует тем, что он будет кушать, правильно? Это зависит от родителей. Поэтому все это решаемо. Смотрите, в одном батончике содержится всего лишь 150 калорий. Да? И причем, седая один батончик, мы съедаем столько же за клетчатки, сколько в одной порции овсянки содержится. Представляете? Столько же белка, сколько, если бы приготовили один омлет. Столько же жиров, полезных жиров, да, сколько в одной чайной ложке растительного масла. Столько же углеводов, сколько в одном апельсине. И столько же калорий, сколько в горсти орехов. То есть это со всех сторон полезный продукт, который действительно стоит того, чтобы заменить все сладости. У меня сейчас вообще не бывает дома сладостей, только сушки надо покупаю которые вообще без ничего и все и батончики я вот сейчас э, кормлю ребенка грудью и естественно еще и поэтому тоже ничего не покупаю да э, даже некоторые фрукты пока еще не ем но батончики я кушаю правда я не ем шоколадный батончик потому что вот на шоколадном батончике сверху он посыпан натуральным шоколадом шоколад нельзя и я с удовольствием кушаю ягодные батончики Аллергии от них нет, я могу сразу полный батончик съесть, поэтому имейте это в виду. И, и батончики можно маленьким деткам, то есть даже на упаковке это написано. Если там некоторые спрашивают, с какого возраста можно. Я вообще удивляюсь мамам, да, которые спрашивают, а детям можно? А детям можно коктейль спрашивать? А да, детям можно батончики? Нет, главное, чипсы детям можно покупать? Да? Сухарики они покупают детям. А батончики, коктейль нельзя, это я вообще, вот просто я этого не понимаю. <смех> ну, это так, посмеяться, да, сказала. Ну, как раз к чипсам и сухарикам перешли, да, то есть та же самая история, что и с колбасой. То есть все знают, что это вредно, но все равно продолжают их покупать. Особенно часто это молодежь и любители пива, да, это дело. То есть это, опять же, сопутствующие товары, о которых мы с вами говорили. Представьте, вот если посчитать килограмм чипсов, да, естественно, там в упаковке там, несколько грамм всего лишь, да, 100 грамм где-то примерно, а в килограмме чипсов, килограмм чипсов стоит 370 рублей. Представляете, вы картошку покупаете за 370 рублей. Нормально? Картошку с солью и причем еще жареную, окунутую в растительное масло, да, во фритюре приготовленную, то есть, ну, вообще, не полезно совершенно. И чем это все заменить? Это, естественно, орехами. Отличный источник белка, да, вкусно, полезно. И средняя стоимость орехов выходит, если взять там грецкий, арахис, ну, ассорти, кундук, дрова орешки, 340 рублей. Сами считайте, да? Опять же, не только считаем, но еще и как это воздействует на наш организм. Так, дальше. По поводу майонеза. Ну, я думаю, что я актуальные такие продукты, да, самые взяла. Его все используют, особенно когда Новый год, праздники, начинаем там салаты всякие а, готовить, и майонеза просто горы льются. Вообще неизвестно, откуда взялся майонез, и кто его придумал, и нету... Есть рецепт, да, майонеза, но нету... 100% точного рецепта. А если вы возьмете майонез, который продается в магазине, почитайте состав, там более 20 номинований, из чего он состоит. И причем это не на последнем месте стоят загустители, эмульгаторы всякие там, ну и неполезные штуки, да, усилители вкуса, усилители там, запаха и так далее. Вот. В состав майонеза входит жир, причем это не растительное масло, как должно быть в нормальном майонезе, а трансжиры, они присутствуют именно в покупном майонезе, для усвоения которых наш организм просто-напросто не приспособлен. То есть они просто откладываются мертвым грузом у нас в организме и ну, просто там лежат да, и портятся. И я вам хочу сказать, что... Майонез готовый приготовить очень просто. Вообще средняя стоимость одной пачки майонеза, где-то 400 грамм, 30 рублей стоит. Да? Он дешевый. Если вы приготовите его дома, это будет еще дешевле. Как его готовить, можете записывать. <laughs> Либо можно заменить сметаной, да, если вы заправляете салаты. Как его готовить? Берем одно яйцо, ложечку маленькую сахара, Пол чайной ложки соли. Все это взбиваем венчиком, блендером. да, И начинаем потихонечку вливать растительное масло. В то же время взбиваем. То есть чем больше вы вольете растительного масла, тем гуще будет у вас майонез. Если вам нужен жидкий майонез, там заправить салаты, да, то вы меньше вольете растительного масла. И под конец, когда уже все это готово, добавляете либо лимончик, либо буквально там по ложечке маленькой уксуса, для того, чтобы он был такой ядрененький, маленечко. Лучше, конечно, лимон, чтобы это было все натурально. Также можно добавить различные травы, разнообразить вкус, да, там укропчик, петрушку, вообще будет классный соус получится. И это получается выходит на 15-20 рублей. И это причем... Всего лишь несколько продуктов, которые всегда есть дома, да, это натуральный продукт, это полезно. Кому надо будет рецепт, кто не успел записать, потом в личку мне напишите, я вам напишу. Или запись посмотрите. По поводу рыбы, да. Сама по себе рыба а, – очень полезный продукт, содержит омега-3 жирные кислоты, омега-6 жирные кислоты. Единственное, что гораздо выгоднее и гораздо полезнее покупать свежую рыбу, и самим готовить, да, солить, коптить, варить, жарить, жарить, чем покупать уже готовую, потому что есть риск купить не очень свежую, но хорошо замаринованную рыбу. А, поэтому, вот смотрите – если вы покупаете, например, опять же, в вакуумных упаковках или там уже готовую копченую рыбу, например, или соленую, да, семгу, я посчитала, что килограмм выходит 930 рублей, потому что их продают там такими ломтиками, да, они стоят 200 рублей, там 200 грамм. И выходит килограмм около 1000 рублей. А средняя стоимость свежей семги при этом стоит это 300 рублей за килограмм. Представляете, неужели вы больше 600 грамм, да, это получается сколько... 300% да, переплачиваете за соль и упаковку. Представляете? Вы просто купите лучше свежую рыбу и сами дома сделайте с ней все, что хотите. Можно одну и ту же рыбу, часть засолить, часть замариновать, там, часть пожарить и так далее. Вот. Дальше. Ну и, естественно, мы с вами некоторые работаем, да, ходим где-то перекусываем, ходим на обед, кто-то ходит в рестораны быстрого питания, не завидуйте им, кто живет в больших городах, приходится ходить там, в Макдональдсе всякие, да, ну и не то, что даже приходится, некоторым нравится, не могут себе никак в этом отказать, да, и обычно э, обед в ресторанах такого типа получается углеводным, то есть вы получаете именно... Не то, что вам надо не белок, да, а углеводы. И причем это быстрые углеводы, вредные, которые вы скушали, и через полчаса опять хотите кушать, и еще при этом спать хотите да, после сытного обеда. И средняя стоимость вот обеда в ресторанах быстрого питания, вы видите сейчас на экране, это около 350 рублей. Если взять, чем заменить, да, то если сходить в обычную какую-нибудь столовую, в столовых всегда дешевле, Например, там пышки, да, вот, может быть, у вас есть в городах, может быть, нет. Ну, обычные столовая какая-нибудь, да, кафе недорогое. И там, конечно, главное выбрать, суметь выбрать действительно из всего многообразия полезные продукты. Потому что даже и в столовых тоже есть неполезные продукты. Поэтому берем только то, что нужно нашему организму, а не то, что нам хочется, да, то, что пахнет вкусно и выглядит вкусно. А полезное это тоже может быть. Выглядит вкусно. Вот смотрите пример. Да, салат витаминный всегда самый дешевый, всегда во всех столовых самый дешевый салат это витаминный, самый полезный. Капуста, горошек, лук, морковь, оливковое масло или просто масло, да. 30 рублей стоит порция. Перловка, например, да, медленные углеводы с грибами, с тыквой, да, 40 рублей. Чай зеленый, перловку, вы точно 100% наедитесь. Чай зеленый полезно, да, 15 рублей, блинчик, там, например, с джемом 15 рублей, и хлеб два кусочка, там, 10 рублей, и того всего 110 рублей. Дешевле, правильно, и полезнее, и причем сытно, и не будет такого у вас, что вы поели и потом пришли на работу, и вы хотите опять есть и еще спать хотите при этом, вам не доработают. Но эту картинку, я думаю, в интернете все видели, да, я просто хотела вам напомнить, что каждый наполняет себя сам. Что мы едим, соответственно, то мы и получаем. Перекусы. Посчитайте, сколько стоит ваш перекус. Когда-нибудь читали, вообще нет. Вот вы идете по улице, проголодались, перекусили, да, вы работаете, проголодались, пошли, купили в ближайшем там магазине какой-то перекус. Мы раньше, когда в офисе работали, мы бегали в соседние магазины, покупали там всегда какие-нибудь э -э, сосиски в тесте, пирожки и так далее, и уходило вообще очень много денег на это. Когда появился, кстати, Wellness, да, у нас вообще, мы очень хорошо стали экономить, Хотя продукты нас не дешевые, да. Смотрите, пирожки, бедеши, сосиски, чебуреки стоят около 40 рублей у нас. Это при том, что город не маленький ой, город маленький у нас, всего 150 тысяч населения. Чай, кофе 15-20 рублей да, у нас стоит, если попить где-то по пути. Печенье конфеты, если купить, то на день разделить 15-20 рублей. Итого минимум 80 рублей в день из-за счет того, что вы один пирожок съели, а не два. Ну вот как-то ехали в дороге, и я купила, забыла взять с собой коктейль, и пришлось в кафе заходить, купила сок и пирожок. У меня вышло 80 рублей. Я думаю, господи, лучше бы я две порции коктейля выпила. И наелась бы. Что касается вот этих вот перекусов, таких как, особенно сейчас актуально, многие в поезде едут там на моря, да, покупают себе вот эти вот дошираки, горячие кружки. Вообще задумывались когда-нибудь, из чего они состоят, нет? Это просто страсть. Там такой состав, опять же, как у майонеза, да, там наименование 20, наверное, из чего они состоят. И большинство это приходится на специи, которыми вы потом приправляете, да, если это, например, лапша. Если это вот такие вот сухие пюре картофельные или горячие кружки, то это, ну, этот порошок из этого состоит. Это просто ад. Как это вообще можно есть, я не знаю. И как этим можно вообще кормить своих детей, да, когда буквально мама сейчас приехала, только ездили на море, мы, говорит, едем в поезде, и просто ужас. Это, весь поезд пахнет вот этими вот штуками, да, и мало того, детей кормят этим же самым. И потом у детей панкреатиты, да, в 10 лет молодой панкреатит, гастрит и так далее. И диабет, ну, в общем, ужас просто. Самый популярный такая пищевая добавка, это глутамат натрия, который придает Продуктом чудесный вкус, <laughs> за что мы не можем остановиться и покупаем снова и снова те же самые продукты, да, это просто откладывается у нас в мозгу, то есть это добавки, которые работают на наш мозг. Когда мы с вами идем в магазин, я вам говорила, мы покупаем запахи, да, и это то же самое, то есть мы здесь, у нас мозг просто э, ставит галочку, можно так сказать, такую, да, что это вкусно, это вкусно, я хочу еще, то есть вот так вот происходит. А, и а, что делает эта чудесная добавка? Она не только усиливает вкус, да, но она еще и а, делает несвежие продукты свежими, якобы, некачественное сырье качественным. И, соответственно, подавляет прогоркость, затхлость и другие неприятные привкусы, даже вкус разлагающегося мяса. И поэтому... Очень многие производители ее используют, потому что она действительно их спасает от банкротства. То есть они могут покупать некачественное сырье, добавлять этот вот там, от натрия и делать из, кстати, знаете чего, конфетку. Вот. Поэтому это, очень внимательно относитесь к этому. Да? И чем вы кормите вообще своих детей, подумайте об этом очень хорошо. Ну, здесь это из интернета как бы справка такая, да, что такое... Еще одна добавка гуанилат уже натрия, тоже опасно, запрещена при изготовлении детского питания, вызывает расстройство пищеварения. Ну, у нас она разрешена, у нас в России, в странах, в странах Европейского Союза, усиливает вкус, запах. То есть, даже если колбаса не такого вкуса, она будет такого вкуса с, этим, с этой добавкой, если она не такого запаха, она будет такого запаха, какого надо, да. Вот, поэтому это все мы об этом не задумываемся, да, мы это покупаем каждый день, и нам кажется это нормально, а на самом деле не думайте, что теперь уже есть ничего нельзя, да, на самом деле можно есть, все, просто смотрите внимательно на состав. Как влияет на организм человека это аллергия, это у кого астма, приступы, да, проявляются чаще. Всякие крапивницы обезвоживание, бессонницы, да, и так далее. Не будем о плохом, лучше, да, это я просто для справки. Еще одна добавка, которая содержится в тех горячих кружках, которые я вам показывала сейчас только что, это и назинат натрия е 131 да, очень такой популярный тоже, усиливает вкус и аромат, нарушает при этом нормальное артериальное давление, а... Потом у нас люди ходят и говорят, ой, что-то мне плохо, да, что-то, наверное, погода на меня влияет. А на самом деле кушаем, фиг пойми что, простите. Вот. Поэтому вот такие добавки, они могут скрывать неприятный вкус, да, и делать его приятным. Поэтому это все, конечно, маркетинговый ход. И чем можно заменить вот эти вот вредные, неполезные перекусы, говорят, чекрушки, да, которые вот сейчас кишат поезда, это все, конечно, дешево и сердито, так сказать, да, но мы это с вами, я думаю, лучше вкладывать в профилактику своего здоровья, чем потом лечить эти вот панкреатиты и гастриты, правильно? Одна порция коктейля стоит 65 рублей, если взять подписку, да, когда четвертый шаг идет бесплатно. Я посчитала, разделила, можете проверить. Всего в одной порции 65 килокалорий. И при этом в одной порции содержится 7,5 грамм белка, 6 грамм углеводов и 1,5 грамма полезных жиров. То есть это вам не горячая кружка, да, где одни заменители и усилители вкуса. Вот, а действительно натуральный продукт который по калорийности столько же, сколько в одном зеленом яблоке, но при этом белки, жиры, углеводы – то, что необходимо нашему организму, именно в таком соотношении, которым необходимо. То есть именно вот, как вы видите сейчас на экране. Либо порция супчика, да, то есть там была горячая кружка магии, здесь горячая порция супа. Тоже 65 рублей стоит одна порция супа. При этом... Всего 70 килокалорий, сколько в банане в одном содержится, да, и это полезно для нашего организма, это то, из чего мы состоим, да, белки, жиры, углеводы. А, ни в одной кружке маги возьмите, купите для, вообще вот, для интереса, да, или просто в магазине постойте возле этих полок и прочитайте состав. Ни в одной кружке маги нету там столько грамм белка. Там максимум 0,5-1 грамм белка содержится. У углеводов зато там почти до 50 доходит. Жиров, ну, жиров, может быть, там не так много, да, но там отдельно всегда идет пачечка масла, добавляете, масло, естественно, не самое хорошее туда добавляют, поэтому думайте сами, да. Тоже 65 рублей замена, прекрасная. Ваш желудок вам скажет спасибо, это 100%. Закажите себе вот такой вот руководство продукции Wellness, кто сомневается и для кого мои слова, как бы, да, ну, сейчас как ну, ни о чем, можно так сказать. Некоторые скажут, ну, как ты... Некоторые относятся к БАДам так, специфически, да. Я раньше тоже так относилась, пока не узнала, что такое wellness. Я съездила на семинар Ольги Николаевны Григорян. Это научный сотрудник Дни питания РАН, которая работает в клинике питания и лечит людей от ожирения. Она... Очень часто проводит лекции по питанию именно для компании Reflame. Она сама является поклонницей просто продукции Wellness, она сама ее употребляет. Теперь уже, когда уже ее полностью изучили в их институте, и я только после ее лекции поняла, для чего мне нужен Wellness. А, причем многие думают еще, что коктейли и супы – это для похудения. Нет, я не буду сейчас эту тему раскрывать подробно, да, это надолго. Но я вам скажу, что я вот как бы, ну... 55 килограмм вешу при росте 1,73, 73, да, я, мне некуда там худеть, и я все равно каждый день кушаю коктейль суп. Ну, суп может быть не каждый, день, но коктейль каждый день. А, поэтому вот такое руководство себе закажите, оно стоит 49 рублей, а, это очень Такая достаточно плотная книжка, и там очень все подробно расписано, начиная от того, кто создавал, для чего создавал эти продукты, что там в составе содержится, из чего состоит, да, для кого надо, заканчивая вопросами и ответами. Так, а вот еще очень популярна да, в магазинах вот такая вот штука. <laughs> Это было года два назад, я фотографировала, когда мы ввели вот эту группу коррекции веса у нас в городе. Может быть, сейчас это стоит уже дороже, да, может быть, сейчас какие-то новые появились программы. Рекламирует звезда, да, известная ведущая Ксения Бородина. Люди покупаются на это, и якобы там идет целая программа питания, якобы она такая сбалансированная вся, но как бы не так. Во-первых, сбалансированная еда не может стоить всего лишь 719 рублей, а там, по-моему, сколько? На неделю, по-моему. И название Худеем за неделю, да, это вообще как бы ну, из ряда фантастики. Но не может человек за неделю похудеть, насколько пишут там, на 5-10 килограмм? Это ненормально, когда человек питает, худеет настолько за неделю. Я сфотографировала состав. Из чего состоит завтрак, обед и ужин на 5 дней, да, здесь меню идет даже не на 7 дней, я думаю, выходные, что происходит в выходные, человек начинает есть то, что он ел до этого, видимо, да? И посмотрите, как человек может похудеть при таком вообще питании. Человек может похудеть только если в его рационе хватает белков. А здесь одни углеводы, посмотрите, да, белки, вот раз, колонку белки, посмотрите, там максимум, где идет, там, по-моему, 6 грамм белка, да, в каком-то продукте, вот, макароны с грибами, да, и то это все в сухом виде, заливаешь кипяточком, разбавляешь и кушаешь, ну, это нормально. И у нас в коктейле, да, 6,5 грамм белка, и при этом это просто перекус, а здесь идет, как бы, обед, да, это, ну, это просто нереально, это просто... Ну, маркетинг и ничего, никакой правды в этом нет. И, и в то же время углеводов, да, посмотрите колонку углеводы. Вот с таким количеством углеводов человек просто не может похудеть. Это нереально, это ненормально. Поэтому не покупайтесь на такое, это не работает. А, ну, примеры тележек в супермаркете, да, посмотрите, какие они могут быть. Это наши тележки, когда мы ходили в магазин, Сейчас мои цены немножечко другие, да, это было два года назад, когда мы ввели группу коррекции веса, у меня просто остались эти фотографии. В принципе, моя тележка сейчас не поменялась, то есть я покупаю все то же самое, у меня все тележки эти одинаковые каждый раз, когда я хожу в магазин. То есть это молоко, это сметана, творог, ну, такие вот молочные продукты, да. это какое-то мясо, тут, тут куриная грудка идет, курица, куриная грудка, Купаю в магазине, а мясо покупаю на рынке. Хлеб. И вот здесь как раз идет эта кружка магии. Да? Я специально купила для того, чтобы, когда готовилась к презентации, посмотреть, из чего она состоит. Вот эти глутаматы натрия, про то, что я вам говорила сейчас, да, это все отбуду с этой упаковки. Вот, ну там еще были кое-какие женские продукты, я их не стала сюда, я поэтому внизу написала продукты питания на сумму 443 рубля. То есть это действительно продукты, которыми я буду питаться не один день, это полезные продукты, да, нет ничего абсолютно вредного, и это стоит, как видите, всего лишь 443 рубля. Это вам не полторы тысячи отдать за один раз поход в магазин, да. В следующий раз иду, смотрите, это была вот дата 1 сентября, да. 1 сентября 2013 года, когда мы, это было давно, я вам говорил, да, но у меня сейчас такие же, я не стала сейчас делать, готовясь к этому вебинару, не стала делать новые, потому что у меня не изменилась корзина. Может быть сейчас цены маленько другие, да, но это везде сейчас, это нормально. И этот уже чек от 8 сентября, то есть прошла неделя, иду опять в магазин, опять овощи, хлеб. Фрукты, бананы, горький шоколад 99%, какао, да, ну это бумага туалетная, на 392 рубля. Тоже, да, не полторы тысячи. То есть правильно питаться, это выгодно. И дальше идем. 20, так, здесь в обратную сторону почему-то, 27 августа. Продуктов питания на 867 рублей, да, не посчитала здесь до места в двунетазах. Вышла из чека. То есть, опять же, кефир, молоко, лимончики, крупа. Вот эта вот крупа светлая, которую видите, это овсянка. Она стоит, сейчас скажу, сколько там. 16 рублей, по-моему, она стоила тогда. А, вот, крупа Геркулеса она называется. 4 штуки, 67 рублей вышло. 4 упаковки. Посчитайте, да, сколько их? Ну, 16 рублей она стоила. При этом. Как я говорила, прозрачная упаковка, да, видно, что там за крупа, и она не быстрого приготовлена. она готовится минимум 15-20 минут. Это действительно полезная крупа, вот такую покупать надо. Ну, сыр, творог, сметана, это все вы видите, да, и опять же, на какую -то сумму тоже увидите. видите. Следующая, опять моя картинка, да, 12 сентября. Опять. Баклажаны, сметана, овсянка, капуста, сыр, творог, масло, горький шоколад, хлеб. Да? Ну, в общем, опять, видите, 890 рублей. Нормально, да? Целая корзина. Ну и здесь тоже чек не сохранился, потерялся. Опять же, рыба свежая, то есть я ее сама засолю, да, грудки куриные, ну, видите, бананы, сметана, кефир, сыр, молоко, все, что необходимо. Опять же, молоко, кефир, сметана, творог, листья, салата. Ну, в общем, все видите, да, то есть одни и те же корзинки, нету ничего нового. И казинаки там еще. Вот И сладости я покупала еще казинаки. Вот и а, за счет чего вот эта такая экономия идет, да, я хочу сказать. А, когда я хожу в магазин, я уже говорила, да, я не сказала, кстати, это, когда фишки рассказывала, какие, когда идем в магазин, про время, да, что лучше ходить днем, про компанию, что лучше ходить одному или без детей. Я еще не сказала такую фишку, как Нет. ходить на полный желудок. Не ходите никогда голодными в магазин, а, потому что вы будете покупать запахи. То есть... Идите хотя бы перекусите. Например, если идете с работы, да, возьмите на работу с собой порцию коктейля или порцию супа, или батончики, да и перед выходом с работы перекусите, чтобы вы пришли нормальный в магазин и купили то, что вам надо. Не на голодный желудок, да, будете покупать запахи. Потому что... И почему вот такая вот экономия получается? За счет продуктов Wellness я вам сразу скажу, потому что если бы не они, я бы... Так и питалась, как я раньше питалась, да, это были бы сосиски, <класс> колбаса, ну, всякая такая ерунда. Я бы просто, может быть, даже не задумывалась о том, что я ем. Вот. Благодаря Wellness я просто начала задуматься, что я ем, да, надо нам мне или не надо, полезно это или не полезно. И, соответственно, покупая коктейль, суп, батончики, да, они стоят недешево, я вам скажу, да, но я бы посчитала вам, показала, да, порция коктейля 65 рублей, это недорого. Это когда целую пачку купить кажется, что недешево, да, но когда поделишь, уже это получается вообще очень даже доступно и реально. А покупая эти продукты, я просто экономлю в магазине. То есть я не трачу на ненужные продукты, деньги в магазине. И я думаю, это подтвердят все наши лидеры, которые давно уже, вот сколько, седьмой год, да, Веланс выпускается, мы уже седьмой год экономим таким образом. То есть это действительно не только экономия, это еще и на наш организм сказывается. Вот. Какие у вас остались вопросы? Сегодня я закончила, маленечко задержала вас да, на 10 минут. Какие у вас остались вопросы? Ой, как этот слайд сместился, ну ладно. Если вопросов нет, давайте поставим смайлики, тогда какие-нибудь, чтобы я поняла. А, вопросов нет, очень интересно, спасибо. Хорошо, если вопросов нет, тогда я вам напоминаю, что у нас осталось два дня. До конца каталога. Так, запись сейчас я остановлю.